Господа, в эфире Народная волна Чикаго. Мы вещаем на частотах 14.30 ам 99.10 фм. И сегодня, как всегда, по четвергам у нас состоится встреча с Юрием Гимельфарбом в его программе ⁇ Свободное мнение ⁇ Юрий, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас. И прежде чем я представлю моего гостя, я хочу напомнить, что главное событие, которое сейчас происходит в России, это, как ни странно, не коронавирус, это не нефтяная война, а изменение Конституции. И вот с этим нам поможет разобраться российский политик-адвокат Марк Захарович Кегин. Здравствуйте, Марк Захарович. Рад приветствовать, Юрий. Рад приветствовать всех слушателей народной этой радиостанции народ волны. Марк Захарч, вот прежде чем я сформулирую первый вопрос, я напомню, что вообще-то еще 5 ноября 1998 года Конституционный суд Российской Федерации он вынес определение о том, что нельзя занимать пост. Более чем два раза подряд это составляет конституционный предел. Но, что интересно, после того, как с подачи Героя Советского Союза Валентины Терешковой у нас, так сказать, произошло обнуление срока Путина, произошло обнуление этого постановления не где-нибудь, а в разделе «Конституция» на э, сайте «Гаранта». Вот э, меня интересует э, ваш э, комментарий как юриста. Вообще, что сейчас происходит в России? Ну, давайте так, тогда по порядку. Смотрите, действительно было такое решение еще в конце 90-х годов. В тот момент э, Конституционный суд, скажем так, был куда более независимым, мягко говоря, да, Значит, его возглавлял в тот момент уже Марат Баглай, по-моему, даже. И было действительно такое решение, это было разъяснение в рамках одного из обращений, запросов по поводу конституционности в соответствии с конституцией, нормам законодательства. И действительно было разъяснение о том, что два срока – это исчерпываемый срок, и подряд означает, что только два срока подряд и все. То есть невозможность вновь баллотировать. Но, к сожалению, об этом сейчас мало говорят. После этого, когда уже в период возглавления Зоркиным Конституционного суда принимались решения совершенно обратные, противоречие этому решению. Понимаете, было тогда, когда вернулся значит, Путин на свой ну, скажем так, третий срок после того, как Медведев занимал четыре года, должность президента, значит, как у нас говорят, грел кресло для своего, значит, начальника, там были и другие решения, которые совершенно обратным образом э, трактовали возможность этого э, вновь, э, значит, участия в выборах одного и того же лица. И с этой точки зрения я вам хочу сказать, что вот этот принцип правовой определенности, когда, в общем, один раз принято решение, не может на таком уровне Конституционным судом пересматриваться, и трактовка Конституции в этом смысле должна бы быть, по идее, исчерпывающей, как она первый раз в 1998 году действительно была зафиксирована в решении Конституционного суда. Но в России это вообще не имеет никакого значения. Вот в нынешнем виде они сейчас, поскольку Путин, если вы видели по поводу этих поправок, которые по сути уже приняты, поскольку для их принятия не нужно всенародного голосования 22 апреля. Для этого достаточно э, решения Федерального собрания, то есть Государственной думы Совета Федерации и две трети субъектов Российской Федерации, законодательных собраний субъектов Российской Федерации. Они уже приняли эти решения, две трети, представляете, за один день. За один день они утвердили все эти поправки одним днем. Значит, и, собственно говоря, сейчас уже он, Путин, может подписать эти изменения в Конституцию, и они начнут действовать. Но, тем не менее, сам он, изображая, декорируя вот этот антиконституционный переворот, он заявил о том, что пусть КС даст заключение, хочет разделить ответственность с Конституционным судом. И я уверен, что Конституционный суд даст заключение, что он имеет право обнулить эти сроки. По предложению, которые будут внесены, были внесены, значит, Терешковой в этот проект, закона значит и приняты были во втором потом уже в третьем чтении Советом федерации одобрены и у меня нет нет в этом никаких сомнений и они не будут никакой рефлексии испытывать по этому поводу тут иллюзии питать не надо и 22 апреля будет все сфальсифицировано по сути неважно как проголосуют избиратели Будет объявлен результат о том, что эти поправки одобрены ну, где-то между 75 и 78% голосов, пришедших на, на всенародное голосование избирателей. Юридически это все незаконно, понимаете, все незаконно, потому что в принципе эти поправки в какой-то своей части даже вступают в противоречие с действующими нормами самой этой Конституции. Понимаете? То есть, есть уже взаимное противоречие и в части, касающие основ конституционного устроя, да неважно, любую там статью не возьми, тех поправок, которые они вносят, и 12-ю статью, и 15-ю статью, и то, что касается Госсовета, и то, что касается обнуления сроков, вы с легкостью найдете внутри самой Конституции, противоречие этим поправкам, положение. Ну, например... Фактически у нас Конституция гарантирует плюрализм мнений, там такая есть норма прямо, да, и тут же они сейчас говорят о том, что, значит, отрицание победы, это является фактически запрещенным, как бы, призывом запрещенным э, мнением которые э, вообще может вести к уголовной ответственности и я думаю что будет в, э, развитие этого положения принята уголовная статья об отрицании победы и так далее а что же тогда тогда плюрализм который э, имеет и закреплен в конституции как важнейшее краеугольное положение обеспечить политическую демократию ну понятно что никакой демократии нет мы сейчас живем в условиях диктатуры но на бумаге все это Выглядит предельно взаимно противоречиво, понимаете? Но никогда в России норма закона не была препятствием для воли э, Сюзерена, воли лица, который эту власть замечает. Никогда такого не было, понимаете? Даже в самые лучшие 90-е годы. А уж что уж говорить, так сказать, о советском периоде или императорской России, да бог с ним, там углубиться можно в историю. Поэтому юридически тут обсуждать нечего, а политически это можно единственным образом э, охарактеризовать, это узурпация власти. Но она и без этого уже имела место, но здесь она имеет некое выпиющее э, такое, знаете, публичное, откровенное пренебрежение волей источника вообще формирования власти самого этого народа. Его этот народ вообще не спрашивает. Он власть в России не формирует. Выборы не являются инструментом формирования этой самой власти. И вот это, мне кажется, самый главный вывод. А вопрос тогда вот какой. Вот э, меня очень беспокоит одна э, норма в путинской конституции о так называемом государствообразующем народе. Меня это беспокоит, поскольку я не совсем блондин, и, как раньше говорили в одном анекдоте... Да все тут такие, да. все трое... Ну да, вот. Так вот, смотрите, что тут получается с этим государствообразующим народом. Вот здесь у нас получается, что русские, которые согласно переписи населения 2010 года, они составляют 77,71% населения. Вопрос первый. А не является ли это началом межнациональной вражды в России, в котором русские объявляются старшим братом а остальные нации второго сорта? Я заранее прошу прощения. Может быть, я, как, как говорили раньше инвалид, по пятому пункту это воспринимаю слишком болезненно и на подкорке это воспринимаю, как меня объявили человеком второго сорта? Вы столько? знаете, да, Юрий, вы знаете, здесь надо разобраться, потому что, вот вы понимаете, если бы э, в условиях политической демократии паневропейского государства Россия был бы принято фактически изменение, которое бы вело к созданию национального русского национального государства, повторяю, государство, в котором закрепляется роль русских как политической нации, не этнической. Не, э, так сказать, расовой, не какой национальной, а именно политической нации. Как это произошло в Украине. Украина после Майдана воссоздалась как национальное государство, в котором на самом-то деле все украинцы. Ну, там есть евреи-украинцы, там есть там э, крымские татары-украинцы и так далее. Ты можешь быть кем угодно. Но Украина стала политическим понятием. Я просто могу об этом свидетельствовать, поскольку я адвокатом в политических делах. Я знаком со всей политической элитой почти Прежний, особенно при еще Порошенко, значит, в Украине, я могу сказать, что там действительно сейчас некий вот идет сложный турбулентный процесс, но там создалось национальное государство, которое объединило под вот этим именем, родовым признаком украинцы, все нации, все народы, и это не может вызывать сложности, потому что э, в данном случае, повторяю, это было бы политическое определение, а не национальное, не этническое. В России же сейчас э, совершенно другой нарратив. Там создается, воссоздается имперское государство, в котором, да, вы правильно говорите, есть старший брат. И в этой общности этот старший брат по отношению к всем младшим братьям является главным. Вот как было в советском периоде, я вам сейчас расскажу, и вы это прекрасно знаете, Юрий. Была общность, советский народ. Казалось бы, вроде бы в нем нет этнического понятия, нет, нет национального понятия. Что советское? От слова советы. Ну, то есть это форма политической власти в стране, советская власть. Но, тем не менее, несмотря даже на это, вы с легкостью обнаруживали в практики советского государства все что хотите вот это же не евреев была и процентная норма была и черта оседлости в том или ином виде естественно да это понятно да, потому да, что это будет рассказывать да да да то есть это все было хотя казалось бы общность это была советский народ в который все как бы сливаются в нечто единое но парадокс заключается в том что это было тоже своего рода такая ну, прокси-империя такая, империя советская, продолжательница той российской империи, где действительно, значит, есть и было стержнем э, русское основание государства, в котором все остальные народы были народцами. Был народ русский, да, Нужно было, так сказать, получить православную веру, и ты становился вроде как русским. Хотя этого, конечно же, не происходило по факту, но все-таки это была империя, в которой была доминантная именно русская, этническая, национальная, э, э, национальный стержень, который характеризовался еще и религиозным, имманентным вот этим православием. В советские годы, э, значит, суррогат возник, советская общность, и вот эти 15 республик, ну, совершенно понятно, что киргиз не был советским киргизом. То есть, он был просто киргизом. А внутри Российской Советской федеративно Социалистической Республики, конечно, были большие маленькие народы. То есть, это такая матрешка, которая вставлялась одна в другую. И вот сейчас они хотят воспроизвести не национальное государство, где русские политические нации, не дореволюционную Россию, в которой значит был этот этнический национальный тип, соединенный с религией. Да? Ты православный, ты становишься там, русским и так далее, хотя были и народцы, там, к ним кто угодно относился. Там были немцы лютеране, были евреи иудеи, были магометане, как их тогда называли, их не мусульман называли, а вот из Средней Азии их называли магометы а сейчас возникает еще один суррогат они пытаются создать некую общность они не отказываются от понятия россиянин но вот это государственно значит понятие при том что конечно же оно имеет отвлекающий маневр и о боге упоминаний и вот об этой государственнообразующей образующей нации это способ завуалировать главное вот это обнуление сроков. вообще все принято ради все эти поправки только одного обнуления сроков поэтому слишком серьезного значение придавать не надо но Часто в истории бывает так, что то, что делается, ну, скажем, э, в качестве какой-то декорации, какого-то карнавализма, понимаете, вдруг начинает жить своей отдельной жизнью. И я думаю, опасность эта существует именно в связи с образованием государственно наций, Потому что до конца-то ведь и непонятно, что они под этим предполагают. Они россиян государственно нации предполагают, как они комментировали клишес, кстати, еврей клишес, да? молодец какой и другие там и тому подобное они говорят: не, не, не, не, не. у нас нет здесь противоречия к государственно образующему древу значит да, русской нации относятся и татары и кавказцы и те и другие и третьи и двадцатые и пятые которые создавали российское государство как единое большое государство на самом деле мне кажется это вот воспроизводство в ухудшенном виде советского человека где опять возникнет старший брат Потому что и упоминание о Боге, потому что евреи не пишут Бог, они не упоминают Бога. У них Бог с, с прочерком, а там упоминается Бог. Для мусульман тоже слово Бог вообще непроизносимо. Имя и э, э, оно непроизносимо, его нельзя писать. Значит, Бог это в данном случае предполагается, наверное, исключительно монотеистическая христианская религия. Но Бог знает, кто-то считает православие, кто-то все остальные, значит, религии христианские, там, и, может, и литурана не имеют в виду, и кальвинистов, или Бог знает, там, протестантов или католиков, не знаю. Но, тем не менее, упоминание Бога это, конечно, в купе с вот этом упоминанию государственнообразующего народа, это попытка, конечно, воссоздать некую новую общность. Другой общности не придумали, россияне не зажили как общность. Ну вот они теперь, возможно, попытаются создать большую имперскую нацию. Опять метрополия, колонии, старший брат, маленькие народы. Я думаю, что попытка этого и смысл этого будет наращиваться все больше. Почему? Потому что если завтра произойдет аншлюз в Беларуси, а об этом повсеместно говорят, потому что и планы эти не скрываются. Там создать под союзное государство, выбрать союзного президента, то белорусы и станут тем главным, вторым э, младшим братом по отношению к брату старшему, который будет поглощен внедрен, так сказать, в, инклюдирован, включен в состав вот этой большой э, метрополии, большой этой империи. Вот я думаю, вот для этого это делается. В всяком случае, те, кто эту поправку писали, может, они не такие умные, как мы, но по сути произойдет именно это. А я вам возражу, Марк Захар. Вот давайте мы с вами обратим внимание еще на одну интересную поправку о защите прав коренных малых народов. Окей. Я опять же обращаюсь к цифрам. Вторая нация по численности, составляющая 3,72% от общей численности, 5 с лишним миллионов, это татары. Как, Татар. Какой же это коренной народ, да, но какой же он малый. Третья по численности нация, полтора э, процента, украинцы, минутку, они не малые, и у Украины есть свое государство, они да. могут сказать. Чемодан, вокзал, э, Украина. То же самое и евреи. Евреи – малый народ, малый, согласен. Не коренные у евреев, есть свое государство. И так далее, и так далее, и так далее. Это сатара, и сатара. Вы понимаете, какой-то адский фитиль подносится вот к этой бомбе. Разве это не так? Смотрите, ну вы правы в этих оценках, но вы скорее... У вас там вот этот опыт советский, понимаете? Потому что все вроде как советские, а посмотрите, как армяне резали азербайджанцев, да? И так не так, чтобы сильно они их друг друга любили, прямо скажем, даже в советские годы. Армяне и азербайджанцы, скажем так, мы помним, чем кончился Нагорный Карабах и все эти конфликты. Но не только они. Когда распадался Советский Союз, мы видели, что вся эта любовь фитишная была, она не настоящая была. Никакого единства вообще не было никогда. То есть оно было очень искусственно придумано, и никуда, так сказать, и русские народы, и по отношению к нему малые народы не делись в тот период. А в этом смысле, вы знаете, запиши в Конституцию, не запиши в Конституцию упоминание вот то, о котором мы обсуждаем, а все равно кровавым образом будет распад-то. Кровавым он будет, потому что он запрограммирован, поскольку они пытаются жить дальше империей, Понимаете? Советской империи, постсоветской империи. Проблема в том, что империи отжили свое в 60-х годах 20 -го века. А это зажилось еще, считайте, на 60 лет лишних. И проблема распада империи, она закончилась для западных государств, которые действительно обладали обширными территориями вне своих метрополий в 60-х годах. Все закончилось. И прежде всего, потому что от колонии отказались сами эти метрополии. Британская империя распалась, другие ряд империй, они кусочки, там, Франция отказалась от заморских территорий, частично, ну там, в Индокитае, в других местах, потому что невозможно было их содержать. Это глупость расширяться экстенсивно, бесконечно вбирать и вбирать все эти территории. Ни одно государство не может пухнуть вот в размерах таким образом, чтобы все эти народы, все эти нации переварить Понимаете? И поэтому это в любом случае, запиши в Конституцию, не запиши, кончится однозначно кроваво и кончится распадом. Да, в, в этом я полностью согласен, но тогда один вопрос. А вот уместна ли аналогия между вот этими поправками по поводу национальности или государства, образующего народа, и приснопамятной памятной шестой статьей Брежневской Конституции? Ну, шестая статья была о руководящей, направляющей роли КПСС. Вот. Да. Более того, там была такая формула, я ее еще помню, когда учился как юрист на юрфаке, изучал очень хорошо, знал эту конституцию, ядро политической системы. Понимаете? КПСС да. – это ядро политической системы. То есть, это система власти КПСС была. То есть, она была всем. Она была идеологической властью, она была государственной властью, политической властью, там, я не знаю, экономической, социальной да, ну, экономическая, это была общественная собственность на средства производства, так называемые, ну, и так далее. Шестая статья Конституции, она ведь о чем была? Она была о монополии, о полной, тотальной политической монополии. На да ИСЦ был тоталитарным государством, понимаете, тоталитарным государством. В нынешних условиях, нынешняя Россия представляет из себя такую достаточно уже жесткую авторитарную диктатуру, в которой, тем не менее, сохраняются отдельные элементы, Частных начал, частной жизни, частных прав и так далее. Ну, например, право на выезд, становить в отличие от СССР, гарантировано. И ровно поэтому запиши, не запиши в Конституцию, направляющую, руководящую роль партии, там какая у них там, Единая Россия, партия Путин, кого-то не запиши, но пока остаются вот эти частные начала, и даже в экономике частные начала, в усеченном очень, очень ограниченном виде, но они все равно остаются. Все это работать не будет. Вот тотальность, она свойственна только системам, в которых действительно ничего больше нет. Вот есть КПСС, и больше ничего. Так же, как было в тоталитарном СССР, там ничего не было за вычетом КПСС, понимаете? Поэтому, на мой взгляд, да, здесь есть попытка какая-то перевоссоздания новой редакции того, что было в Советской Конституции и вообще в Советской Системе. Надо отдать, понять, что Путину она очень близка. Это годы, когда он учился в Краснодарном институте имени Андропова, служил в ОЗГВ да, в Германии, заведовал в Дрездене домом русско-немецкой дружбы, советской немецкой дружбы. То есть для него это привычное, понятное в его 68 лет прошлое, которое он с возрастом, потому что он впадает в эту геронтократическую стадию, которая нам так хорошо известна по-прежнему Политбюро и по 80-м годам, как мы их относили, а он впадает все вот в это старческое детство. Ему хочется вернуться к привычному, теплому, прогнозируемому, стабильному, предсказуемому в этом вот непредсказуемом мире, предсказуемому прошлому. И он это прошлое инстинктивно, он его а, воспроизводит. И Конституция здесь не исключение. Хотя политическая практика, то что они делают, это куда в большей степени, чем в Конституции, отвечает вот этой регрессии возврату к прошлому, куда в большей степени, потому что то, что они делают, вы вот, Сталин, вот, вот это возобновление культа Сталина, да, изображение, вот это ненастоящее вот изображение победы, причем культа победы, у нас это здесь называют, я вот сам в Москве сейчас, победобесие, потому что они тут детей обрежают, даже, по-моему, Прибрежневе такого не делали, потому что, мы ну, все-таки какая-то... Э какой Прибрежневе, я вам больше скажу, я, я знал ветеранов, которые, я видел, как они праздновали 9 мая, они вот купили в одиночку. Ну, а вы пивали, вы пивали. Если бы вот любому из этих ветеранов показать вот это победобесие, они бы дали в морду. Вот я не преувеличиваю. Марк Захарч, я прошу прощения, да. мы сейчас должны прерваться на короткую рекламу, после да. которой мы продолжим, а наши зрители смогут задать нам свои вопросы. Итак, друзья... Рекламная пауза. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в передачу Юрия Гимельфарба «Свободное мнение». В этом сегменте, как обычно, Юрий с удовольствием примет ваши звонки, обменяется с вами мнениями, может быть, ответит на ваши вопросы. Итак, номер телефона в студии 847 400 ноль. Звоните, будем общаться. Ну, а пока, Юрий, давайте продолжим. Марк Захарович, а вот вы упомянули то, что, что Путин, обратившись к Валерию Зоркину в Конституционный суд, он решил разделить с ним ответственность. А вот тогда вопрос, а для чего нужен вот этот, в кавычках, Плебесциты и всенародное голосование. Я знаю две точки зрения. Первая точка зрения — то, что Путин хочет выглядеть красиво перед западными партнерами и показать, ну вот вы же видите, у нас народ все принимает. Вторая точка зрения — он хочет всех повязать. Какой точки зрения придерживается вы? Да вы знаете, и та и другая имеют право на, так сказать, на то, чтобы объяснить это поведение. Я думаю, и та и другая. Просто, ну вот, честно говоря, насчет первой, вы понимаете, как уж после всего, что было, Путину чего-то рассказывать Западу, чего-то демонстрировать. Но это, знаете, как проститутки идти и делать снова все операцию по восстановлению девственности. Это очень сложно. Очень сложно. По-моему, наверное, все-таки мне кажется, что где-то там уже есть понимание, что, наверное, уже на нем пробы ставить негде, ему уже ничего не исправить. Никаким декорированием этого всего. Это скорее имеет значение, возможно, для какой-то групп элит, которые вокруг него собрались. Ведь он же не сразу принял решение об обнулении. Хотя... Есть версия о том, что это была его личная разводка, он хотел посмотреть, кто начнет дергаться. Изначально вообще конструкция была такой, поговаривают, что это была идея именно Кириенко, да, значит, семьи системных либералов, которые проталкивали идею с госсоветом, что Путин в 1927 году уходит, становится председателем этого госсовета, госсовет наделяется большими функциями и реализовывается казахстанский сценарий. Но несколько факторов изменили эту ситуацию. А, на мой взгляд, один из очень важных факторов – это то, что происходит сейчас прямо непосредственно в Казахстане. Так вот, сейчас развивается достаточно серьезный конфликт между президентом Токаевым, выбранным в качестве приемника год назад именно Назарбаевым, и самим Назарбаевым и его семьей. И этот конфликт развивается, ну, по динамике вверх. Неизвестно, к чему он еще приведет. Либо отставкой Токаева, либо смертью долго лечащегося от рака простаты Назарбаева. Еще неизвестно, что там будет. И, по-моему, один, ну, это не единственный, но факторов э того, что казахстанский сценарий с уходом Путина в 2024 году на пост председателя госсовета отпал, в том числе то, что в самом Казахстане он видит, как это все очень сложно. Более того, вокруг Путина же огромное количество групп, и других тоже, и мобилизационных, там, типа Патрушева, да, и групп его просто, Кооператива Озера. Прежние команды, значит, воров, коррупционеров и олигархов новых и тому подобных. И нужно найти между всеми результирующего, вы понимаете? Всех их каким-то образом привязать, увязать, привлечь к этой конструкции, в которой он остается. И я думаю, что приняв решение о том, чтобы остаться на посту именно президента, а это вопреки всему тому, что он до этого говорил, публично, но они давно уже не рефлексируют по поводу того, что они говорили прежде. Все это обнуляется. Они вот Даже слова свои обнуляют по сто раз на дню. понимаете? Я думаю, что он, конечно, заинтересован в том, чтобы как можно больше э, вовлечь вот этих групп, скорее, влиять. Не столько народу, но народ ему наплевать. Совершенно не говоря же о Боге. В Бога они все там не верят. А, вот, а повязать вот именно этим консенсусным решением. То есть, смотрите, мы все согласились, что я то есть, я может, и ушел бы, как этого хочет одна группа. Я бы, может, и остался, как хочет другая группа. Я может, и выбрал преемника, как хочет третья группы, Но я остаюсь, и вы, пожалуйста, смотрите, что это наше коллективное решение. Что я остаюсь, чтобы защищать вас, идиоты, чтобы вы не перегрызлись и не перерезали друг другу горло. Возможно, что Путин сам придумал всю эту сложную конструкцию с 15 января, когда он выступил перед Федеральным собранием в Государственной Думе и заявил об этой необходимости поправок в Конституцию. И, может быть, он знал о том, что он точно останется через обнуление президентом Российской Федерации, получит это право вновь баллотироваться в 2024 году. Но сознательно спровоцировал на дискуссию, которая в аппарате действительно шла по этому поводу. Потому что одна часть заявляла, нет, что это делается не для того, чтобы Путин остался. Эти поправки нужны для того, чтобы изменить Конституцию, развивать институты, которые в ней закреплены. В главе основы Конституционного строя дать больше полномочий Государственной Думе, создать госорган, Госсовет, и так далее. А сейчас они говорят совершенно обратное. Нет, без Путина мы пропадем. Да? Ну, если все это сгруппировать, то, что они сейчас говорят, особенно идиот Володин, так сказать. Вот. Поэтому я думаю, что, наверное, он хочет повязать всех. И Конституционный суд, и ЦИК во главе с Памфиловой, и, соответственно, значит. Э, все эти группы, лидеров этих групп, повязать всех вместе, чтобы они все зависели от его решения, остаться. И в этом смысле, так сказать, он еще чем-то озаботится, он и, и верховным судом, судом обложится всякими решениями, еще чем-нибудь, чтобы доказать, нет, нет, все чистенько, все хорошо, я легист, как его любят называть, он и юрист по образованию, ну, там он, известно, как учился, вот. но тем не менее, поэтому э, я думаю, что это просто декорирование э, всей этой системы, ну, как, понимаете, э, такая, как лошадь взмыленная с, этими, с пелеринкой такой на мордочке. Так и тут, им все время надо что-то изображать, вот, между собой-то они откровенны, что они власть не отдадут, только вооруженным путем ее можно забрать. Но для других они постоянно чего-нибудь да изображают. что они народ любят, что они о нем заботятся, а потом бац ему накидывают 5 лет э, еще пенсионного возраста. Понимаете? Хорошая забота вообще о народе. А, значит, они о нем так сильно заботятся о народе, что они взяли, и э, если это правда, если это окончательно подтвердится, э, придумали, значит, конкурировать со сланцевыми нефтяниками Америки путем картельного сговора и фактически демпинга цены на нефть, значит, э, с Эмиратами. Хотя я думаю, что это... По ходу дела уже производная такая война возникла, вы понимаете? То есть, по существу мы имеем дело с людьми, которым вообще абсолютно наплевать на Запад, на собственный народ, а имеет значение то, как они между собой там все это решают. Но тогда вот в связи опять же с этими изменениями в Конституции у все большего числа россиян возникает недоуменный вопрос. Хорошо, включим логику и школьные знания арифметики. В четвертом году Путина переизбирают, потом его в 1930 году переизбирают, это уже никто не сомневается. Да. Окей, 1936 год, включаем логику, в 1936 году Путину будет 82 года, но а год меньше, чем сейчас Терешкова. Но он же сам настоял на том, чтобы убрать из пункта 3, 81 статьи Конституции досадную фразу подряд. Минучку. А что будет в 1936 году? Как известно, Мугабе должен до 96 лет. Сейчас вот Клинт вот Иствуд 89 лет вместе с Шварценеггером катается на лыжах. Какая медицина у Владимира Владимировича, мы это оба прекрасно знаем, это понятно. Потом-то что? Что дальше? Юрий, об этом вот я вам точно могу сказать. Они не думают. Они считают. а Он мыслит, как когда-то правильно Явлинский сказал, он в силу своего образования мыслит тактическими схемами. Он не мыслит стратегически, он не мыслит так далеко. Ему это не надо. Придет 36-й год, он будет решать. Вот так они считают. Они, они сейчас не будут разговаривать о 36-м годе. Для них вот они решают сейчас э, задачу, чтобы это все закамуфлировать, чтобы выглядело спокойно, чтобы не было э, на улице демонстрации, чтобы не вылилось все, так сказать, столкновение, чтобы все проживали, так сказать, приняли вот эту конструкцию, в которой Путин остается никуда не ходит. Что там будет в 1936 году и в 1982 года, он будет решать потом. Он будет решать потом, он сейчас точно об этом не думает. Вот совершенно, вот абсолютно. Хорошо. Зайдем с другой стороны. Но мы же видим, что в Конституцию также вносятся такие милые вещи, как то, что экс-президенты назначаются пожизненными сенаторами. Это один момент. Также никуда не ушла идея Госсовета. Минуточку, вот тогда вопрос к вам как к юристу. Что за винегрет, что за фаршман, что за молоко с солеными огурцами мы получили? Мы получим 22 апреля. Вы знаете, вот честно говорю, что все это после вот этой инициативы по обнулению сроков, вот все вот эти статьи, я повторяю, о Боге, о государственном образующем народе, о Госсовете, все остальное, там как какие-то там защиты социальных прав, это вообще не имеет больше никакого значения. Все это дело только и исключительно для того, чтобы обнулить срок пребывания его у власти и дать ему возможность баллотироваться на следующие 6 лет в 2024 году. Вот абсолютно это не будет работать, это не будет э, ничего использовано этой властью для того, чтобы хоть каким-то образом изменить положение вещей. Ни в худшую, ни в лучшую сторону. Главное это сохранять власть. Главный пост стране это президент, все остальное это производное. Это не так важно. Этот винегрет для них не страшен по одной простой причине, что Конституция не работает, ее как бы и нет, потому что кто поверит? Ведь у нас Конституция имеет нормы прямого действия. Это означает, что в суде или в других местах, да, там где вы защищаете свои права, вы можете апеллировать непосредственно к положению Конституции и на его основании должны выносить судебный же. Где такой видно? Я ни разу за всю свою практику, пока был еще там адвокатом и так далее, не видел, чтобы конституционные нормы становились источником принятия, допустим, судебных решений. Никогда. Конституция никем не уважаема, никем не ценима. Она и в советские годы была такая, и при Сталине была такая. Там при Сталине тоже свобод слова», например, была записана. Понимаете? Так и тут. Вот традиции, инстинкты, они сохраняются в народе таким образом, что они понимают, что это жеваная бумага. Конституция не стоит больше бумаги, на которой она напечатана. И поэтому отсюда апатия. Ведь люди почему не реагируют и даже, социологический опрос показывают, не интересуются, что там вообще происходит наверху, какие-то поправки изменения в Конституции. Они не интересуются, потому что они считают, возможно, даже обоснованно, что Конституция никак не влияет на их жизнь. Конституция отдельно, они отдельно. Да, то, что Путин получает право и будет баллотироваться и оставаться у власти, это на их жизнь влияет. На это они хоть как-то реагируют. Но то, что он это делает, Изменяя Конституцию, для них значения в принципе не имеет. Иначе бы, если бы другим было сознание их, они бы действительно вывалили на улицы и начали спрашивать, а с какого вообще? Мы что, 20 лет прожили и еще должны прожить, по сути, еще 20 лет э, при Путине? Ну, точнее, там меньше 16. Почему это мы должны делать? То есть, э, у людей нет этого внутреннего э, импульса для того, чтобы э, защищать Конституцию. Поскольку они не видят в Конституции их своего защитника. Конституция их не защищает. И поэтому они относятся безразлично к этим бумагам. Как многие говорят, что если произойдет переворот или Путина сместят, то Конституция будет выброшена в унитаз тут же. Будет новая Конституция. Вот у меня Валерий Соловей на канале часто выступает. Вот он об этом говорит. Что, а что думать о Конституции, если эта Конституция будет спущена в унитаз? Это не документ. Основной документ, который гарантирует права, свободы и так далее. И так далее. Будет другой документ. Ну, возможно, люди так и относятся к ней. Я, кстати, обязан подтвердить ваши слова, потому что недалее, как вчера, мой коллега, полковник Александр Глученко, он провел такой микросоциологический опрос mm. среди саратовцев. Опросил порядка 40 человек, своих знакомых. Что важно, без камеры. То есть yeah, так, да. разговор... Он потом записывал в блокнотик, но люди не знали, что они участники этого вопроса. Вот из всех опрошенных людей не было ни одного, кто бы сказал, что его эта конституция волнует. Он против, он за. Они отвечали коротко, тремя словами. Мне, по, и дальше они... Да. Дальше не понимаем, что они сказали. Им пофигу. Абсолютно. Абсолют. Полностью пофигу. Но вот, кстати, отсюда вопрос. А многие из этого, вот когда мы сегодня разместили эти результаты, я читал комментарии, многие говорят, что русские рабы, русские крепостные, русские, все на них крест поставить. В какой точки зрения придерживайтесь? Ну вот тут вот вы понимаете, какая штука-то... Вообще, конечно, арабская психология на свойственно вообще любому человеку на самом деле. Парадокс в этом заключается. Если его серьезно копнуть, вон, взять того же Фрейда, почитать вот, некоторые его самые последние работы, да. этот человек Моисей, знаменитая его работа последняя, когда у него уже был рак губ, он в Лондоне жил, вот, написал знаменитую такую свою работу. Вообще говоря, стадность и вот эта историческая память о жизни в Орде. Орда это как, ну это почти полуживотное состояние объединения людей. Вот если есть кто-то почитает, это продолжение работать от этому табу. Поэтому вы с легкостью обнаружите признаки этого в любом народе, не только в русском, кстати сказать. Ну вот свойство человеческой натуры именно такое. Другое дело, что исторически действительно русские находились, они всю жизнь жили под бетонной плитой. Вот все годы, сейчас вот модно говорить там э, о том, что, ой, историческая Россия была такая замечательная, большевики ее, значит, несчастную погубили и так далее. Ну да, большевики превратили, создали новый, единственный, уникальный опыт в 20 веке. В Европе это единственный тоталитарный государство. Даже Германия при Гитлере эти 13 лет, это скорее была авторитарная система с тоталитарными элементами. Во время войны уже с 43 -го года это была полноценная, конечно, э, так сказать, диктатура, но все-таки авторитарная диктатура с тоталитарными жесткими милитаристскими элементами. А количество убитых это не является показателем. Мы говорим о системе политической. Вот. А коммунисты создали этот опыт. Но ведь вся история России, возьми сословную эту Россию, мы видим, что русские почти никогда не были свободны. Полноценной свободы как в общественном смысле. В общественном смысле, в государственном смысле, наделенные правами. Что такое период до 1861 года? Это фактически большая часть населения, почти 90 с лишним процентов крестьянства, которое находилось в крепости. Да, она смягчалась в течение десятилетий, особенно там в канун значит, дарствования свободы. Она смягчалась, эта система. Но все равно. Она настолько была груба, а при Александре III она так сказать, откатилась чуть назад, что в общем-то русскому сознанию свободу не, дало, не дано было сформироваться. Не дано было сформироваться. А вот бунтарство, а вот это вымещение злобы на власть и на всем, что попадется под руку вот это было всегда. Вот это было всегда. И, и что здесь? Свободный дух, воля, месть, ненависть, злоба все вместе. Это коктейль из чувств, которые обуревают русского человека всегда. Он так устроен психологически что он долго терпит, и тут не надо, так сказать, обращаться к русской классике, или даже к религии, или святоотеческой литературе, чтобы понять, что потом эта пружина разжимается, и берегись все, и правые, и виноватые лучше всем спрятаться, потому что а, не разбирают, русский бунт неразборчив, и поэтому а, маленькая такая, только просвещенная часть этого общества говорит власти, власть, власть, не доводи до предела, не доводи до того, что вот вся эта огромная 1 восьмая часть суши, наполненная, значит, злобой и агрессией людьми, которых довели и нищетой, и ненавистью, и бесправием, и так далее, рано или поздно рванет эти 140 миллионов. И мало не покажется никому. Но хуже народа в этом смысле в России только власть. Ну, хуже с точки зрения возможности ее образумить. Вот власть вообще нельзя в России образовывать. Традиционно никогда. Она все доведет до предела. Всегда. И поэтому во всем виновата. Легко обвинить народ, но лучше обвинить власть. Вот в России всегда и во всем виновата власть. Принято наоборот, сама власть себя всегда ответственность снимает. Мы тут первый европеец Мы тут самые просвещенные. Вы народа русского не видели. Вы понимаете? А народу-то русскому никогда власть и не давали. Он ее никогда и не имел. Никто и не знает, как бы он управлял, будучи свободным. Короткий период 2017 -го года, фактически лето, там, начало осени и э, несколько там, ну, будем считать, 10 лет, хотя меньше. В 90-х годах это не основание, чтобы понять, каким могла, какой могла бы быть Россия. Она все время в Кабале, понимаете? Но сейчас Кабала не такая, как в советский период. Вот мы можем по интернету разговаривать, но это все заслуга технологий, это не заслуга развития общественной системы. В России общественная система не развивается. Вы знаете, я очень много встречался с разными сенаторами, конгрессменами, которые приезжали в Россию, американские, в лучшие годы, сейчас уже таких нет, и в Америке сейчас. Они говорят, ну хорошо, хорошо, ты прав вот в этой оценке. Например, я с Урарабахером разговаривал. Вот знаменитый республиканец Рарабахер, который абсолютный путинист, он не вошел от Калифорнии в палату представителей, он еще при Рейгане работал. Но он сейчас страшный путинист, у него дочь где-то в бизнесе работает. И он говорил: Но ведь Россия-то изменилась по сравнению э, при Путине, по сравнению с советским периодом. Вот я был там когда-то в 80-х годах, в начале, да, когда еще при Брежневе. Но ведь изменилось же. То есть, вы понимаете, очень удобно сравнивать вот эту нынешнюю путинскую Россию не с передовыми странами цивилизованными, Запада, Европы и так далее, а все время сравнивать с. С худшим ее состоянием в советские годы. Вот все время точка отсчета, это вот какая-то вот нищета, голод, война, бесправие абсолютно, сталинский режим, репрессии. Все время сравнение идет там. Ну, конечно, путинская Россия в нынешнем ее виде, она выглядит лучше. Но вот так жить же нельзя, вот в таком же состоянии быть нельзя, когда сейчас, по сути, весь мир уже столетиями выбирает себе власть, в России продолжается обнуление, вечное, понимаете? Вечный. Вот были парт-секретари, помирали на своих, значит, на трибуне на узелле, падали, значит, вот их относили. Что Брежнев, что Черненко, что болевший диабетом, значит, Андропов. Вот теперь Путина будут ждать, когда же он теперь умрет. Все время в России сидят и ждут. Вот что. Да, это печальная ситуация. Марк Захар, к сожалению, время нашей передачи уже подходит к концу. Внимание, говоря, жаль, что такие печальные вещи вы говорите, но, как говорится, лучше горькая правда, чем красивая ложь. Э -э спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Анатолий, спасибо вам большое за помощь в проведении эфира. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваше внимание. Но я... Как всегда, напоминаю, в каждой передаче выводы делать, дорогие друзья. Только вам. До Уважаем... встречи, друзья. Уважаемый Держи. Юрий, уважаемый Держи. Марк Захарович, э, спасибо да. огромное. Спасибо. Очень спасибо, интересный да, эфир. Спасибо. И да. я надеюсь на скорую встречу в эфире опять. Ну пока, будьте здоровы, всего хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо.